Разве что минут. Он ну, поброжу тут, разве что одну минуту. Ну не больше, не меньше нет. День, сразу на день. Лена, Ведь иногда сон это просто сон. Не надо задуматься в интернете, чтобы найти толкование слону на в твой мир крест. Не надо думать, что я видел знамение пророчеств, предсказания будущего. Сразу, после дня... Так, ребят, извиняюсь, после дня, когда я Шурика искал, после этого дня сразу началось его тут, его рефлексии. Да, сон это просто сон. Пусть в нескольких частях... А, это в нескольких частях. А, -а, -а Тут самашу надо. Эх, как же уже это все надоело? А? Я понял глаза и увидел девочку, намешаю надо мной. Что надоело? Вс! Как будто тебя кто-то заставлял это делать. Заставляй или заставляет? Ну, тут не вс так просто. А, по-моему, очень даже просто. Да ты вечно! Хватит прибер... и трепаться, Маш, за работу! Издалека доносились голос, который здесь не принято было возражать. Автобус миг опустил. Девочка, с которой я спорил, смешно надулась и резко развернулась, сохнув каблучками, и направилась к выходу. Ее звали Маша. Ладно, ты готов? А ее звали Ольга Дмитриевна. Перед глазами возникла женщина с выражением лица сочетающим одновременно муки за судьбу всего человеческой, надменность, сосредоточенность и усталость. У нее даже тут, должен быть тут как минимум один круг под глазами, под глазами и все. Да, пожалуй. Отличненько. Та-да! Мотор! Я даже не успел заметить, как она вышла из автобуса А надо мной же появилась камера. Я тут же закрыл глаза. Все верно, по сценарию. Я сплю. Все верно, ведь по сценарию я спал. Сколько же так сидеть? 10 секунд? 20? Ребят, извините, сейчас мы снимаем проморолик быстродействующий лет. Извините, ребята. Нужно на кухню мне пойти, потому что у меня там готовится кое Ага, Сейчас, понял. Ой, блин, ну уже. Понятно. Не, не Наверное.. камера мотор всем вами 100 процентов как сейчас будет от наших животных хотите и знаете что бабу заставлять быть моей мои соведущие это нельзя она не поймет. Мама тоже, собственно, составляет так место. Точно, она не поймет. Да, да, Таня давно сама с собой не читала Нобел Беллу бесконечно Наверное, хватит. Я медленно открыл глаза и начал невидимым взглядом освеч... осматривать авто Освечивать. Осматривать, смотреть. Ой. Извините, почта открылась, я закрою это. Точно, ведь совершенно неизвестно, как я сюда попал. Как? Что это? Икарус? Но почему? Итак, самое удивленное выражение лица, на которое я только способен. Я способен только? Это вот смотрите сейчас, ребятки. смотрите сейчас видео включу вот так. Как? Что? Где Почему я тут? Вот только вот такое, на такое удивленное выражение лица я и способен. Это единственное, что вы сможете из меня выудить. А -а -а. Надо представить, что ты сидишь в туалете, читая книгу, а тут распахиваться дверь, и перед тобой стоит Генрих 7 Солсвит. Ну да. Ага. А ничего, что я тут просить за выражением Ольгу нужду справляю. Вот на пути, вот он удивится. Я не смог сдержаться и громко расхохотался. Стоп, стоп! Ольга Дмитриевна режиссер, кричала режиссер. Это уже ни в какие ворот не лезть. неделю снимаем, а, а материал гулькин нос. Она подскочила ко мне. Женщина с двумя образованиями, блин, в районе груди поскучила ко мне хапать. Что, что опять-то не так? Да, я тут... Понимаете ли, такое дело? Наверное, она не оценит историю про Генриха седьмого. Извините. Смотрите, ей в глаза было тяжело. По не потому, что я действительно расстроюсь из-за того, что очередной дубль сорвался сорвался из-за меня, а скорее потому, что боялся вновь засмеяться. Сожалею. Ладно, перерыв. На обед. У меня на завтра. Перерыв. На обед. Режиссер сняла себя панамку и начала ей обмахиваться. Ах, как же жарко! Так лето же! Метко подметил мне непонятно откуда взялся Шурик. Без тебя, зная дурин, за камерой лучше следи. Шурик спокойно увернулся от запущенной в него панамки и, от... и вернулся на операторское место. Угу. Жарко, блин. Летом. А, да он всегда вообще всегда такой спокойный, рассудительный и песня. Всегда же. Особенно эти хинтай арта с электроником, блядь. Очень сильно выбеживает. Вы не представляете как. такой спокойно растить и скучно однообразно и предсказуемо. я выжил заптался и в столовую чтобы хоть немного переписить и дверя столкнулся с машей как никак не удивительно хочешь поесть она некоторое время не понимая Смотрела на меня. Ну, пойдем, ну, пойдем уже, что ли? Ну пойдем, что ли? Странно. Вроде бы Маша уже была в столовке, что не успела пообедать. Я внимательно где я сзади. Две длинничие коси болтались из стороны в сторону, задевая все, что случайно на своем пути. Тебе вообще удобно с такими волосами ходить? Спросил я Машу, когда мы сели за стол. А что такого? Ну, они как бы длинные слишком. Нет. Такая роль у меня, Дори. Так роль у меня такая, Дори. Как будто до этого они у тебя были короче. Она злобно посмотрела на меня и принялась яростно размешивать бумаж пакет. Я когда-нибудь гастрит за работу с такой диетой. Дай, дай я уже. Конечно, весь репетит выпил с этими деталями. И что такого? Мне за работу знаешь. Мне заработ не платит, знаешь ли? Она мне тяжелая. Главное, роль как никак. Камеры и пленку не пью. Извини. Как будто на оскар претендуешь. Как знать, как знать. Я откинулся на спинк стула и закурил. Здесь вообще детский лагерь, если ты не в курсе. Да? И где ты здесь видишь детей? Хоть одного ребенка, покажи мне. Маша фыркнула, но и ничего не ответила. А ведь между тем, все велики с чего-то начинали. Дикаприо, вот, например, с дипломного проекта. Ни одному нормальному человеку в голову не пришло такой бред снимать. Она боязливо оглянулась по сторонам, удостоверила, что кроме нас в столовой никого нет и продолжила. Только наша Ольга Дмитриевна. А! Так же никто ее не заставлял. Ладно. Ладно, смотри. же никто не заставлял. Тебя же никто не да да, -да, -да, -да. Ехидно да Маша. А что мне, по твоему выбор был? Или у тебя, или у всех остальных? Начнем с того, что ты могла бы, например, предложить другую тему. Тему ему предложить? Тему ему предложить? Какую тему? В этом Все это время Маша сыпала соль в кружку и, похоже, на собиралась останавливаться. Я смотрю, ты любишь поострее. Что? Я взгляд наказал на кружку. Черт! Она грохнула соломку об стол и расстроенно уставилась на горку Соли, которая, как Айсбер, борающаяся с глобальным потеплением, никак не хотела растворяться. Соль, что такая соленая? Ну вот, мне внезапно стало жалко Машу. Да и тем более, все равно тут дрянь, я есть не смогу. Лучше уж хлеб с майонезом смазить. На, я пододвинул к ней свою чашку. Она молчала, вз... молча взяла ее и принялась кушать. Да даже спасибо не скажешь. Так это все ты виноват. В чем же? В том, что отвлек мне. И я в общем ты виноват. Ага, как скажешь. Маша ела молча. Я докурил сигарету и зашу... затушил ее об угол стола. И что конкретно тебе не нравится? Да нет, я привыкнуть, очень вкусная лапша Я посмотрел на Машу так, что без слов стало понятно Такой степень глупым и неуместным был ее ответ А, ты профиль? Профиль. Хотя бы моя роль Да почему хотя бы? Это самое главное, ты вообще читал сценарий, когда я его писал? Первые два дня читал, дальше стала олень ну, чит... ну, читал, честно говоря. И что, тебе это кажется нормальным? Что именно? Роль. Моя роль. А что с ней не так? Я решил до конца прикидываться дурачком. Хватит издеваться. Если бы взгляд ее мог убивать, то смерть моя была бы не из легких. Хорошо, хорошо. Узбогося. Узбогося. Маша Пристан посмотрел на меня плохого? А обычная... А что плохого? Обычная девочка даун. Он... <смех> <смех> Такие же много, так? Она сейчас покраснела, а потом посинела, а потом поселенела. <смех> не уверен, на самом деле, какая именно гамма... Как... Э, не уверен, что на самом деле именно гамма-краска сменилась, ее... сменилась на ее лице доли секунды, но выглядела Маша Обычно. <смех> По-моему, это отвратительно. Внезапно успокоившись, сказала она. А по-моему, нормально. Не может же быть. Не может же фильм или книга, допустим, состоять только из положительных, умных и красивых персонажей. Нужны герои второго плана. Да, но не для второго эшелона. Ну не второго эшелона. Как будто в жизни таких мало. Ну я-то не такая так ты и не игра, и играешь не себя. Ее прям начало меня надоедать. А вот люди просто посмотрят и, скажут, и сразу скажут, Маша, дура. Я скрыл лицо руками и обсел голову на стол. Эх. Хорошо. И какой выход сложишься вашей ситуации ты видишь? Есть. Не знаю. Просто все плохо. От того, что ты будешь ныть и возмущаться, не станет лучше. Я не ною. А, как... а я не слышу как будто. Хотя лучше бы и не слышал. Знаешь что? Я приоткрыл один глаз и посмотрел на разгневную Машу. Ну, ты бесчестная скотина. Как, как вам быть угодно, одну Она не успела закончить фразу, дверь распахнулась, с порог послушались и крики. Маша-нян, Опять ты бесноватая. Господи ж, за что ж мне все это? Я поднял голову и исключительно посмотрел на бежащую в столовую девочку. Саша. Одна из главных героинь. Если сравнить ее в реальной жизни и того персонажа, который ей предстоит сыграть, то Маши на слова они а несправедливости не и отмера, могут показаться не такими уж и глупыми. Хотя, с другой стороны, Саш не откажет на наличие актерского таланта. Так-то при... первополучаться на экране. Я же тебе тысячу раз говорил, не назвай меня Машиняна. Маша стептически с бами. Ладно, тогда, мать-тя, можно? Можно? Саша рывком подвинула стул и села рядом со мной. Чертова Виабу. Как таких, во как таких вообще вести тут берут-то, блин? Ня, ня, а о чем вы тут разговаривали? Саша, похоже, не услышала реплики от своей профнепригодности. Да, мы тут обсуждали, что конкретно Маше дня не нравится сценарий. Я тебе сейчас понякаю твою нахуй. Она пыталась ударить мне в лоб, но я ловко увернулся, и ее плак с грохотом опустился на стол. Саша вскрикнула и задрожала. Видишь, как на видишь, как она недовольна. Пытливый юный ум, не ищий компромиссов, готов к долгой кропотливой работе, к самоотречению и отказа от Лена материального мира. А все ради чего? Ради истины. Ты такой умный. Мур, мурлыкнула Саша и отвела мою руку. Жаль, конечно, что ты не такая. Нет, ты конечно, ты, ты, ты точно конченый. Спасибо за комплимент. Маша достала телефон из кармана и посмотрела на время. О, ладно, мне пора, пока тебе куда? Ты только во втором дне появляешься. Тебе пора дурить. И мне, и мне, и мне. Саша запрыгала, не отпуская мою руку. Пожалуй. Я встал, затвернул стол и посмотрел на Машу сверху вниз. Увидимся. Иди уже. Слушала она и отвернулась. Иди уже. И ты... И И ты на... Послышишь, не вслед, но в ту же секунду мимо пролетела Саша, за ней пустой бомж-пакет. И ты Я сделал в автобусе и ленив перли в сценарий. Ч ⁇ за бред им я написала? Какой идиот такой написал? А, да, точно, это же я. Я отложил сопку лицов А4, неаккуратно прошитый степлером и уставился в окно. И ведь действительно жарко. Даже без очевидного заявления Шурика жарко. И ведь вот Асфальт, например, наплевать, что по сценарию вчера была зима. Ему ведь хоть не хоть, спла, хоть именно здесь и сейчас. И кузнечиво наплевать у них птицы. Кстати, а кто стри там? Горщики или кузнечки, или вообще цкады. Не, те плачут. И даже интернет под рукой нет, чтобы проверить. Хотя зачем? Ведь все же подписано и не подлежит редактированию. Да и какую, собственно, роль кузнечки играют в нашем фильме. Впрочем, неплохо бы снять хоррор. В духе Америка с бюджета. 50-х годов, например, мой кузен кузнечик и льдень сачка полетно из дыма цикада выключил, выключил, если посижу здесь еще хотя бы 5 минут, то сам превращусь на секунду, и почему ставится особо целых нестабельный кондиционер, а, эй, алло, есть кто дома? На меня был направлен микрофон, а, сквозь, а за ним сквозь плавящий его все воздух можно было раздеть лицо Ольги Дмитриевны. Оставьте сообщение после. Я почувствовал удар. Эй, нельзя же так облащаться с главным героем, вы хоть троллишься, вы хоть читали мой райдер. Вс. Что это был... Чтобы это был последний дубль в автобусе. Да. Мне и этого не очень хотелось. Все же навоз легче, чем в этой передвижной людоплавилке. Люди-плавилки. дно навесла камера Шуриков. Я делал вид, что отчаянно не понимаю, где нахожусь. Металлась по автобусу, выскочил наружу, обошел а его со всех сторон, обессиленно рухнул на бордюр и обессиленно рухнул на коржу. Стоп! Снято! Ольга Дмитриевна одобрительно улыбалась можешь, когда захочешь. Да, пожалуй, желание здесь главное. А теперь знакомься со слави. Может перерывчик? Роу. Ро